Актуальный вопрос – как выбрать свою целевую аудиторию? Целевая аудитория – это люди, к которым ты хочешь направить свой контент. И чтобы ее определить, нужно обратить внимание на следующие пункты. Демография – то есть откуда либо где находится твой потенциальный клиент, сколько ему лет, какого он пола, на каком этапе жизни он находится, сколько он зарабатывает, какое у него образование и какая у него профессия, а также психография, какие у него интересы, цели и ценности, с какими проблемами он сталкивается, какой образ жизни он ведет, что ему нравится и что он не любит. Ты знаешь ответы на эти вопросы? Ставь лайк, если это видео было для тебя полезным.